Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух Святой, Дух Всевышнего Бога придет и достигнет ваше сердце и ваш разум, ваш интеллект, мысли, чтобы помочь вам Думать и помышлять Божьими мыслями и быть послушным для того, чтобы вы пожинали те плоды послушания, вместо того, чтобы смотреть на людей вокруг себя. Это небольшой совет для тех, кто сейчас вне церкви, те, кто упали, разочарованы. Вы как тот сын, который потерян, сын, который далеко от отца. Этот совет для вас, я могу сказать, с другой стороны жизни. У вас был когда-то прекрасный опыт, замечательный, в прошлом. А сейчас вы упали, сейчас вы в разочаровании, тогда я бы хотел, чтобы вы были очень внимательны, внимательны к тому чувству, который Бог имеет для вас. Если вы верите, что я Божий слуга, если вы верите в то слово, которое я говорю вам, это не мое слово, это не я его, не мой разум его создал. Я повторяю и пророчествую. Это и есть пророчество. Это говорить то или повторять то, что Бог сказал. Это пророчество. Другими словами, вы начинаете строить вашу веру на то, что Бог говорит, а не то, что приходит от человека, приходит от людей. Нет. Пророчество или пророческое слово, или слово откровение из Божьих уст выходит, и у меня уверенность, у меня есть уверенность, такая же, как то, что Бог существует. Вы, кто слушаете меня сейчас, вы без церкви, вы разрушены, упали, вы чувствуете такое горькое состояние. Хотя были когда-то у вас хорошие моменты с Богом, но сейчас... Где эта радость? Где это удовольствие рано утром встать и идти в Божий дом, чтобы искать лицо Всевышнего? Где это первая любовь? Первая любовь. Помните, сколько раз у вас духовно говоря, вы получали какой-то удар. Но вы вставили другую щелку духовно, потому что у вас была первая любовь, она искренняя и чистая. Сейчас вы с другой стороны, у вас состояние, но Бог протягивает к вам руки, поэтому Он меня вдохновляет. чтобы пророчествовать, особенно вам, тем людям, которые когда-то были рады вместе с Господом, а сегодня грустные и потерянные, не знают, что дальше делать. Может быть, даже о смерти люди думают. Посмотрите. Слово, пророческое слово для вас. «Так говорит Господь». Кто говорит Господь? «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились. Бог говорит с вами. Он говорит это к народу Иуды, Израиля, в прошлом, но сегодня Он говорит это вам, которые однажды были в вере горячими, а сейчас холодные, если не сказать ледяные, тогда думайте, мои друзья, этот вопрос – это Божий вопрос. Он спрашивает у вас, какую несправедливость вы нашли во мне. Что я сделал для вас, чтобы вы удалились от меня? Что я сделал? Вы знаете, что удаление от Бога – это не я сделал. Вы оставили. Почему? Потому что вы последовали за этими инстинктами сердца. За тщеславием. Знаете, душа хочет. Вы оставили алтарь. Вы повернулись спиной к алтарю. И могу сказать, осуетились или потеряли это видение из-за золота. И сейчас вы обвиняете меня за то, что вы упали или разочаровались. Услышьте меня, друзья. Это Слово Божье. Это пророчество, какую неправду нашли во мне. Это Господь говорит, Это вы выбрали. А сейчас вы жалуетесь и думаете, что я к вам несправедлив. Какой несправедливость? Что я сделал, когда я к вам спиной повернулся? Мои друзья, попробуйте найти ответ на этот вопрос. Ответьте Богу. Не мне, конечно. Не надо кому-то. Но на себя посмотрите. А не на других. Для того, чтобы обсуждать чью-то жизнь. Чью-то душ нет. Ваша душа это ваша. Спасение это что-то индивидуальное. Каждый сам за себя. Вы знали уже это? Каждый сам за себя тогда. Смотрите на себя и всегда делайте этот самоанализ, эту самооценку. Проверьте самих себя. Проверьте, где и когда вы упали. Где и когда. Где вы ошиблись? Или, может быть, где я ошибся? Что я вам сделал? Вы выбрали и решили следовать за этой суетой, за тщеславием души, за похотями, за этими порывами плоти. Вы выбрали это. И... Пожинайте эти горькие плоды жизни. И каким образом я к этому отношусь? Что я сделал для вас, чтобы вы так жили? Тогда, когда я вам сказал «нет», вспомните, было время, когда мы были вместе, Тогда, друзья мои, используйте вашу способность размышлять. Ну, не надо жить, используя сердце. Знаете, сердце... Я вам говорил уже. Сердце обманчиво. Оно испорчено. И оно отвратительно. Но вы... Послушали вот эти сердечные страсти, а сейчас жалуетесь и обвиняете, и даже думаете, что Бога нет. Бог, Он всегда с вами. Когда вспомните, когда однажды вы говорили, а мне кажется, Бога уже нет, и... Он давал шанс, и показывал Себя, освобождал от смерти вас. Вы забыли об этом? Но сейчас хуже всего, что вы забыли и оставили ваше сердце управлять вас, и удалились от Бога. Какую несправедливость вы нашли во мне? Это Слово Божие для вас сегодня. Тогда знаете, это, мои друзья. Вы сейчас жалуетесь, плачете. И чем больше вы будете жаловаться на жизнь, роптать и не принимать никакого решения, будет хуже для вас. Потому что когда вы жалуетесь, когда вы ропщите, когда вы всем рассказываете, как плохо вам, вы меня позорите, и автоматически вы восхваляете моих врагов. Пока вы жалуетесь и плачете, и ропщите, вы поклоняйтесь к Моему противнику и оставляйте Меня в стороне, Тогда думайте об этом, оцените вашу жизнь. Иисус сказал следующее, вот стою у двери и стучу если кто-то услышит голос мой, я верю, вы слышите. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, это дверь сердца, но она только изнутри открывается, тогда я войду. И буду с Ним вместе за столом вечерять. Иисус хочет этого вместе с вами. У Него есть милость, любовь и благость. У Него есть это чувство. Он терпит и страдает. Мы говорили вчера об этом. Давид знал это, что Бог он терпелив, Он страдает ради нас. Ну что, Бог, неправильного для нас совершил? Ничего. Это вопрос, который Он оставляет здесь. Какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня? Какую неправду вы нашли в Боге, чтобы удалиться от Него? Думайте об этом, друзья. Примите решение сейчас. Вы знаете, что нужно делать. Надо отряхнуться, умыться и бежать в руки Божьи, к алтарю. Отдайте свою жизнь, всю душу. Положите к ногам Господа Иисуса, и Он обнимет вас и сделает вас снова счастливыми. Пусть Бог вас благословит. До завтра, во имя Иисуса Христа.